Друзья, всем огромный привет! Сегодня у нас долгожданная мобильная обработка и не просто мобильная обработка, а ретушь портрета, ретуш женского портрета. И эти замечательные фотографии нам предоставила замечательная девушка-фотограф Инна Рудченко, группа ВКонтакте «Роу Банк и ее бессменный лидер, замечательный фотограф Алекс Бонд. Фотографии, с которыми мы будем сегодня работать, вы можете скачать по ссылке под видео и потренироваться в обработке вместе со мной. И теперь давайте заглянем немножко вперед и посмотрим, что в итоге у нас получится. Отличный результат, не правда ли? А для обработки сегодня нам понадобится всего лишь три программы. Это Lightroom Mobile, Lens Distortions и программка Lumi. Вот с такой замечательной бабочкой. И да, мы будем работать в бесплатных версиях этих программ. Итак, друзья, сегодня нам понадобится смартфон. Рад приветствовать вас в интерактивной фотошколе Art Photo Life. Здесь мы занимаемся обработкой видео и фотографий, делаем мир немного красивее. Меня зовут Сержо и поехали! Открываем Lightroom, добавляем наше изображение. Итак, друзья, первым делом нам понадобятся базовые настройки, поэтому мы переходим в панельку свет. Давайте светлые области немножко приберем. Ну, примерно где-то до минус 69,70. А тени слегка повысим. Добавим информацию в тенях. Повысим, повысим. Пожалуй, я оставлю где-то тоже. Плюс 69,70. Далее черные подвинем немного влево, примерно где-то на минус 25. А белые немного уберем вправо. Плюс 24. Это мы делаем для того, чтобы вот эти белые элементы на дубленочке и на манжетах, на рукавчиках, у нас стали более светлые и более свежие. Теперь, друзья, давайте перейдем в кривую. Нам понадобится кривая RGB. Она выделена белым светом, И мы с вами поработаем немного над контрастностью изображения. Давайте точку черного, это самую левую точку, повысим немного вверх. Видите, фотография у нас осветлилась. Теперь мы среднюю точку вернем на ее родное место. Прям вот в самую серединку. Теперь наша кривая разделилась на две половинки. Давайте мы поработаем с той частью, которая отвечает за светлые участки. Это правая верхняя часть. Среднюю часть мы поднимем немножко до ее первоначального значения, а вот самую крайнюю точку, точку белого, мы немножко опустим. Теперь, друзья, переместимся в левую нижнюю часть нашей кривой и немножко опустим кривую. Сделаем вот такую вот кочережку. Теперь давайте посмотрим, какие изменения мы с вами внесли. Итак, фотография была до, после. Наши тени стали бархатные, красивые, мы добавили контрастности, но в то же время фотографию сделали более мягкой, более интересной. Это все-таки женский портрет. Теперь давайте добавим немножко тонировочки, перейдем в красный канал, зафиксируем среднюю точку, чтобы она стояла на своем родном месте, и нижнюю часть кривой, серединку, слегка опустим вниз. Как видите, у нас появились такие цановые тени. Зеленый канал мы с вами пропускаем. Он отвечает за зеленые и за фиолетовые оттенки. Мы сегодня трогать их не будем. Переходим сразу в синий канал. Нижнюю левую точку поднимаем немного вверх. Как вы видите, что теневая часть нашего изображения приобрела такие холодные синие оттенки. И теперь мы самую среднюю точку слегка понизим. Чуть-чуть не доводя ее до центрального первоначального значения. И теперь поставим точку между средней и нижней точкой. И чуть-чуть потянем вниз. Вот чтобы у нас получилось вот примерно вот такое вот значение. Кликаем готово. Все друзья, базовую обработку фотографии мы с вами сделали. Давайте посмотрим. Было, стало. Ну Достаточно интересно, но это еще не все. Переходим в соседнюю панельку и поработаем с цветом. Давайте мы с вами добавим красочности в это изображение. А насыщенность наоборот слегка приберем. Итак, красочность я поставил на плюс 30, насыщенность на минус 13. Температуру. Температуру мы сделаем чуть-чуть потеплее итак температура на плюс 10 теперь переходим в смешение цветов и теперь давайте поработаем с каждым цветом отдельно давайте мы посмотрим где у нас содержится красный цвет для этого ползунок насыщенности подвигаем вперед если вы обратите внимание то красный цвет у нас на губках вот здесь вот на щечках и немного на руках на пальчиках рук давайте мы оттенок красного передвинем в сторону оранжевых оттенков прям немного значение 7 будет достаточно насыщенность я не трогаю переходим в оранжевые оттенки а вот в оранжевые оттенки давайте мы немного добавим персикового цвета для этого мы оттенок подвинем в левую сторону но не сильно видите кожа на лице становится красной нам этого допустить конечно нельзя поэтому давайте мы подвинем буквально на значение минус 4 и теперь посмотрим что мы сделаем с насыщенностью ну и насыщенность я тоже чуть-чуть повышу Сделаю буквально где-то 9. Теперь желтый цвет. Давайте посмотрим, за что отвечает у нас желтый цвет. Ну, как видите, это дубленочка и фон. Это снято в поле. Давайте я насыщенность сделаю побольше, чтобы увидеть, как сработает у меня корректировка тональности. И теперь оттенок, который отвечает за тон, я буду двигать влево, пока не получу красивые персиковые оттенки. Теперь я насыщенность двумя кликами уберу в ноль. И, пожалуй, я насыщенность желтого немного понижу. Где-то примерно на минус 30. Зеленого цвета у нас тут нет. Проверили. Идем дальше. Аквамарин. Аквамарина у нас здесь нет. Синий. Синий я тоже здесь не наблюдаю. Фиолетовый и пурпурный может проявляться в виде небольших артефактов, поэтому давайте мы сделаем с вами следующее. Фиолетовым оттенок полностью уберем влево на минус 100 и понизим насыщенность примерно где-то на, на 90. Пурпурный оттенок уберем полностью вправо на 100 и насыщенность понизим до минус 90. Отлично, кликаем Готово. Теперь переходим в самое важное – цветокоррекцию. Здесь мы с вами видим вот таких вот три кругляшка, тени – средние оттенки и светлые оттенки. Мы, конечно же, с вами можем работать с этим кругляшком, но это крайне неудобно на телефоне, по крайней мере. Но теперь я вам покажу небольшую хитрость. Внизу под кружочком, в нижнем правом углу, вы увидите такую маленькую стрелку. И если на нее кликнуть, то у нас откроются привычные нам настройки. Итак, это у нас тени. Давайте мы насыщенность сделаем побольше, примерно где-то на 50, чтобы было видно. Как происходят наши регулировки? Теперь перейдем в оттенок. И давайте, так как фотография у нас достаточно пасмурная, давайте мы за счет теней сделаем ее более яркой. Мне нравится оттенок 26, я остановлюсь на нем. Но насыщенность 50 я оставлять не буду. Я, конечно же, ее понижу. Где-то примерно на уровень 20 я думаю, будет достаточно. Переходим дальше в средние оттенки. Средние оттенки у нас отвечают за цвет кожи, поэтому обращаем внимание на цвет лица нашей модели. Давайте насыщенность сделаем побольше. Ну тоже так где-то примерно на 50 и теперь поработаем с оттенком подберем такой цвет кожи который будет естественный и красивый он не должен быть слишком красный и не должен быть слишком желтый вы знаете мне очень нравится значение 25 и теперь мы насыщенность слегка понизим до уровня 20 теперь переходим в светлые оттенки светлые оттенки у нас содержатся на кофточке на воротничке дубленки давайте сделаем этот белый цвет немного посвежее для этого мы насыщенно сделаем посильнее давайте сделаем прямо вот где-то на 75 и оттенок подвинем с вами пока не найдем красивый такой нейтральный цвет который будет слегка-слегка отдавать синевой но при этом не будет иметь каких-то артефактных оттенков пожалуй это значение где-то вот примерно 164 и теперь мы насыщенность немного понижаем я думаю где-то значение 20 будет достаточно ну вот, фотография стала уже поинтереснее. Давайте посмотрим: было, стало. Что ж, это уже неплохо. Кликаем готово. Теперь давайте перейдем в соседнюю панель. Ползунок текстурка мы уберем немного влево, где-то примерно на значение минус 20. И таким образом мы осуществим ретуш кожи. Кожа станет более гладкой, красивой и бархатистой. Четкость мы немножко добавим, плюс 4 будет достаточно. И добавим немножко виньетки, подвинув влево, буквально совершенно чуть-чуть, Так, ну я думаю, что где-то, ну где-то минус 10, вот значение будет достаточно. Теперь давайте перейдем в резкость, добавим чуть-чуть резкости, чуть-чуть, буквально вот 10, я думаю, что будет достаточно. Тем самым мы компенсируем то, что мы убавили в текстуре. В текстуре мы сделали более размытыми средние элементы, которые сильнее бросаются в глаза. А добавив резкость, мы сделали более резкими все контуры на нашей фотографии. То есть контрастные места, которые переходят от светлых к темным участкам изображения. Все, друзья, здесь делать мы больше ничего не будем. Давайте мы эту фотографию сохраним. Тип файла jpeg. Выставим самые большие размеры. Качество 100. Давайте откроем другие параметры. Входная резкость у нас должен стоять экран. Величина высокий. Цветовое пространство sRGB. Все. Кликаем галочку кликаем ОК, закрываем lightroom переходим в следующую программку lens distortion кликаем choice image добавляем наше изображение у нас здесь очень много платных функций но мы будем с вами пользоваться как я уже сказал только бесплатными выбираем в панели инструментов light hits здесь вы увидите несколько бликов посередине мы с вами выберем пожалуй вот этот вот холодный блик теперь в самом низу под солнышком у нас есть вот такая панелька кликаем сюда и мы этот блик можем отрегулировать давайте мы сделаем его слегка потемнее чтобы он не был таким ярким кликаем галочку контрастность трогать не будем и сделаю я его чуть-чуть потеплее подвинув температурку влево кликаю галочку с бликом пожалуй все сохраняем изображение Закрываем Lens Distortions, открываем бабочку Lumi, кликаем начать редактирование, выбираем фотографию, в которую мы добавили, соответственно, наш красивый солнечный блик. Внизу в панельке кликаем эффекты и в серой панельке, которая находится над самой нижней, слева кликаем свет внизу вы видите замечательные блики вы можете поиграться а потом сами подобрать здесь что-то более интересное но для этой фотографии я подобрал l04 и вот на фотографии у нас получился вот такой вот замечательный блик мы можем его инвертировать нажав внизу на треугольнички внизу вы видите ползунок мы подвинем его немного влево для того чтобы снизить интенсивность вот этого бокового блика примерно на значение 50 ну что ж друзья в общем то все сохраняем фотографию для этого кликаем вправо на кнопочку со стрелкой мы можем оценить это приложение окей фотография у нас с вами сохраняется в галерее ну и давайте теперь посмотрим какое изображение было изначально и что в итоге мы получили а на этом, друзья, все. Если тебе понравилось это видео и было для тебя полезным, не забудь поставить лайк, это будет для меня лучшей наградой. Итак, с вами был Сержо и интерактивная фотошкола Art Photo Life. Желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч!